До примера спектакля остается не так много времени. Сейчас на площадке проходят последние приготовления. Актрисы выживают в свой образ и проходят наиболее проблемные моменты, чтобы когда предуцерители с точностью на сто процентов отыграть свои роли и показать, что искусство может быть и любительское. По сюжету все события в спектакле крутятся вокруг девушки Ли. Она живет в заперти, в подвале, в гордом одиночестве, боясь выйти на улицу и ведя диалог со своим внутренним миром. Размышление о том, чего можно добиться, если не бояться выйти из зоны комфорта и начать достигать тех целей, о которых мечтал в детстве, идет лейтмотивом в протяжении всей постановки привыкли видеть наш мир только с хорошей стороны, правильно? То есть, точнее, мы показываем ее с хорошей стороны людям. Например, в Инстаграм да, выкладываем жизнь. красивые фотографии, накрашенные все, все хорошо у нас. А плохие стороны мы никогда не показываем, а, не показываем людям, то есть мы боимся как бы ее затрагивать. да? А, этот мир живет у нас внутри, но мы его не показываем. А вот в этом спектакле именно затрагиваются те темы, которые у нас, а, не только у нас, а у молодежи, у взрослых а, живут внутри. Первоисточника у пьесы нет. Сюжет, как рассказали создатели постановки, сложился из нескольких этюдов. Некоторые моменты рождались прямо на сцене. Весь процесс постановки составил чуть больше месяца. Однако идея поставить такой спектакль родилась около года назад. Предложение было с моей стороны, потому что мы занимаемся и учимся татарской филологии. Там у нас пишут, там у нас любит татарский язык, то есть работают в этом направлении. И охота больше на драматургию. Обратить внимание, сначала были мелкие отрывки, то есть истории про любовь, про мечту детскую, про родителей, а потом все это мы вот собрали здесь. По словам режиссера, такой формат дуэта на сцене хорошо подходит под нынешние реалии. Много актеров задействовать не надо, обойтись можно без большой площадки. Камерная сцена в Униксе прекрасно подошла под такой миниатюрный спектакль. Это возможность нам, потому что этот спектакль невозможно сыграть в больших декорациях, например, с большим залом, где 100 или там 200 человек сидит. Далеко. А этот формат, он камерный. Мы специально хотели, чтобы зрители были рядом, чтобы они чувствовали, и вот это не наигрыш, а внутренние переживания, глаза, чтобы их видно было, и чтобы они все прочувствовали, прожили. Неважно, сколько человек будет на премьере, важнее то, смогут ли они понять смысл того, что актеры хотят донести до зрителя. Человеку нужно общение, поэтому в конце постановки главная героиня все же выходит из своего задачения. Людям нужны люди, да. то есть человек в заперти, сам в себе он не может жить, все-таки нужно общение. Да. Нужен окружающий мир. И да. поэтому в конце у нас так получается, то, что я все же. Я... Она, угу. мой внутренний мир остается здесь перти, а я выхожу к людям. Лев Диденко, Вилета Универ Ньюс.